Ребята, всем здравствуйте. С вами Штребух, расхититель помойки. Как вы думаете, что можно купить за 5000 рублей? Вот если бы у вас было 5000, напишите в комментариях, что бы вы купили. Может быть спиннер? А что идея? Царский какой-то, супер крутой. Или может, если у вас есть детки, детскую коляску. Ну, или еще можно взять, вот, я думаю, велосипед за 5000, но нет. В моем случае не велосипед. Я за 5000 куплю знаете что? Вот это, знакомьтесь, это АК, за 5К, с металлоприемом. Данный автомобиль купил мой друг Димон на металлоприемке за 5000 рублей. Ребят, когда он приехал на этой тачке, я просто охренел. Я не ожидал, что можно купить АКУ, которая стоит, между прочим, на Авито минимум 20 тысяч. Это ушатанная в хлам. Здесь же мы имеем автомобиль за 5000 рублей полностью на ходу. Даже с этим автомобилем на металлоприемке ему дали СТС и ПТС в комплект к этой тачке. Я просто охренел. И как вы думаете, что с ней не так? Почему она стоит так дешево? Ответ на этот вопрос прост. Люди просто ее сдали на металл и не хотели париться, заниматься ей. И как вы думаете, что не так с этой тачкой? Ведь стоит она всего лишь 5000 рублей. Да, он по сути ее купил по цене металлолома. Я вам скажу так. У этой машины есть самое главное. Это три проблемы. Первая проблема. Это гнилось снаружи порог, но внутри он полностью целый. Это чисто так. Все отлетает тут. Но это просто снаружи все. Внутри-то все целое. Металл прочный. Второй существенный минус. Это дырявый бензобак. Но Дима решил эту проблему. Путем установления в салон баклажки с бензином. И эта баклажка выполняет роль бензобака. Ну а третий косяк будет вот здесь. Блять, как открыть-то? Капот не держится. Потому что прогнили петли, которые держат капот. Вот одна из них здесь лежит. Данные петли нужно просто приварить к капоту. И тогда капот будет держаться. Ну и четвертый косяк. Это то, что если на этой машине вы попадете в ДТП, то это уже будет смерть. 100%. Ну и все, на этом косяки заканчиваются. Теперь идут одни плюсы за 5000 рублей. Мы получаем полностью живой мотор на два цилиндра. На два цилиндра. Это, что тут еще рассказать? Фары стоят тут. 33 лошадиные силы, плюс здесь абсолютно живые стаканы, они даже не гнилые. Есть незначительные коррозии, но это в принципе не критично. Металл очень крепкий, стакан не переваривался, как и этот, как и тот. Я считаю это плюсом. А еще здесь не было изначально аккумулятора. Ну, потому что металлоприемщики его сдали нахер на металл. Димону пришлось докупить новый аккумулятор. Также он здесь поменял свечи. И еще и ремень ГРМ он поменял. Он здесь абсолютно новый. Кстати, после замены ремня ГРМ она прям реально начала валить. То есть она реально, ребят, едет. 33 лошадки, в принципе, нормально для такого э, автомобиля. Такие автомобили выдавались инвалидам, малоимущим семьям, вот, э, кто прошел Афганистан, Заработал кучу медалей и государство его решило вот так добить и подарить такую машину, чтобы он дальше как бы воевал уже здесь в поле с этой машиной. Мы этой тачке сделали уже небольшой тюнинг путем установки данного значка. Данный значок вы не увидите даже на Бенкли. Это лимитированный Оскар. Которые даются разработчикам данного автомобиля. И здесь даже стоит спереди, так как это передний приводный автомобиль, зимние покрышки, а сзади, правда, летние, но ничего страшного, тормоза здесь работают. Есть даже зеркало заднего вида, правда, оно настолько маленькое, что тут не я не увидишь, но ну, если постараться Что-то в принципе увидеть можно Больше всего меня удивило Знаете что? Это вот что Здесь установлены креслы от девятки Ребят, они очень мягкие Вы просто, я сюда сажусь И как на диване сижу Мне очень удобно Руль вот здесь находится, крутится вот. Машина, кстати, это весит всего лишь 600 кг. Это очень мало. При моем росте 1,84 м. Мои ноги, как вы видите, упираются просто в руль. Чтобы не ехать, мне придется их вот так расставить. Но в этом тоже есть минус, потому что правая нога перекрывает рычаг управления передачами. А еще здесь педали очень близко друг к другу расположены. С моим 44-м размером ноги я могу одновременно сжать... На все три педали я думаю это не очень классно в дороге не особо кайфово будет не безопасно эту машину кстати недавно пытались угнать в общем изначально припарковали мы ее в одно место приходим туда а ее там нет и слава богу мы ее обнаружили уже в другом месте из нее тогда украли старый аккумулятор также раздолбали личинку зажигания украли падлы с багажника напитки которые мы нашли в помойке там лимонад пепси колу хорошо что хоть салон не на насрали и не обоссались и духи. Так что мы очень счастливы, нам жизнь дала второй шанс. Я думал, этот обзор не выйдет, но, как видите, нашлась тачка, и это очень прекрасно. В этой машине даже есть подогрев заднего стекла. Я просто охеревший. Здесь даже есть пимпочка омывайки. А еще, братва, Димон сюда установил неплохую музыку. Здесь установлена два динамика. Здесь он установил магнитолу от бренда ACV. Ну, хуй найдешь бренд называется. Магнитолог какая-то урезанная, маленькая, но она работает, типа, музыку можно слушать. Конечно, сабвуфера тут нет, все репит очень сильно, но можно и при желании музыку слушать. Я думаю, круче звуку эту машину устанавливать нет смысла. А еще по салону, из машины были сняты задние два сидения, чтобы увеличить объем багажника. Так что багажник тут теперь большой, но всего лишь есть одно посадочное место для пассажира. Это, конечно, не особо классно данный стакан видно кто-то подваривал здесь латки стоят но самое кл классное то что здесь вот видите все черное какой-то херню смазано. то есть за машиной кто-то следил как вы думаете что это за бачок Это бачок для омывайки, для того, чтобы омывать стекла. Но здесь эта вся система не работает, поэтому его можно использовать для того, чтобы ходить по-маленькому. Ну, вот так. им образом можно отливать, наполнять его, ну а потом сливать. Данная функция, я думаю, очень полезная в дороге, в дальних путешествиях или в пробке. Где-то стоишь там километровый, ссать захотелось, а везде машины, поссать негде. Берешь из машины, выходишь вот так открываешь. Типа ты тут что-то чинишь, а сам берешь вот так, чик, ногу. Вот так вот, оп, писаешь, ну и... Как бы тебя никто не увидит. И пиписьки, п -п письюнчик тоже никто не заметит. Что по максимальной скорости и разгона до 100. Ну, до сотки, я думаю, она разгонится секунд за 20. Ну, а максимально Димон выжимал на этой тачке 60 км в час. Это очень опасно. Но я думаю тоже рискнуть. И мы сейчас на ней проедемся. Посмотрим на ходовые качества, на шумоизоляцию, если она тут есть. Оценим машину в боевом ходу. Ну что ж, прокатимся. Я, к сожалению, за руль этой машины не сяду. Потому что я не знаю к ней подход, не умею как бы управлять. Хотя я ездил до этого на Opel Corsi. На таких автомобилях я еще ни разу не катался. Поэтому за рулем Димон. Он тут шарит, знает, как, с какой стороны к ней подойти. Ну что ж, заводи кобылку. Вообще с полоборота, ребятки. Надеюсь, что это не последняя моя поездка в этой жизни. Вторая. Вторая, да? Сколько на спидометре? А, он не работает? Или работает? О, спидометр работает. Я в шоке. 40 километров в час уже едем. Так, спокойно. Впереди машина. Ты чудо. Бессмертный, что ли? Аккуратно. Потолок, я смотрю, обшит алькантарой. Звездное небо, как в лоус Дырочки, вентиляция. Все есть. вот Козырьки. Вот. Даже задняя передача работает и. с первого раза А что это за звуки? О, заглохло. Ух ты! А боком сможешь навалить? Ой, что-то тут амортизации вообще почти нет. Ого! Нифига! 60 километров валим по гаражам. Слушайте, ребят, ну я в шоке. Машина за 5000 как вы видите, едет просто прекрасно. Ярик! Бачок пути! Конечно, косяков тут очень много, но, тем не менее, она едет. Это офигенно. <с> ребят, я в шоке. <с> все, теперь дай я выйду отсюда поскорее. Ну, а теперь э, мы посмотрим на это все со стороны. Ну, в общем, что тут сказать, ребят. Я в шоке от такой тачки. За тысяч рублей едет. В принципе, нормально. Конечно, очень много недочетов. Тут кучу всего надо делать. Как минимум эту крутилку менять там, и там болты там подкрутить, там это, там это за 5000 ребят. За 5000 рублей машина. но ну, это офигенная тачка, что я могу сказать. На ней даже можно брейкдаун танцевать на крыше. Ну если, кстати, у метро возле такой машины с рукой вот так, то я думаю... По-любому будут накидывать бабок. Просто увидят, на чем человек ездит, по-любому на жизнь подкинут. Как вы думаете, почему тут лежит эта куча металлолома, который, кстати, мы насобирали в помойках? Это все, мы скоро будем сдавать металл как раз таки на этой машине. Я выпущу видосик, где я покажу, сколько я заработаю на металлоломе. Кстати, тут металла, мне кажется, тысяча на три, наверное. Большая часть машины окупится этим металлоломом. Я решил рискнуть последней жизнью и проехаться на данном автомобиле. В принципе, Дима мне объяснил, как пользоваться данной коробкой передач. Как видите, она расположена очень в неправильном месте. Она просто вот упирается мне в колено. Вот так первая, вот так вторая. Мне больше скоростей не нужно. Ой, тут такая коробка удроченная, я не могу... Ясно. Ой, что-то отлетело. А, а как ехать на ней? Это антиугон система. Держи. Держи, держи, держи. О, я ее смог завести. Да ладно, пошла, родимая, ребята, офигеть! Я правда не вижу ни хера. Надеюсь, там впереди машин нет. <Слышко> ребят, я еду. Вторая, куда ее втыкать. Блядь. Да все, ну, ну хуй. Все, ребят, я поездил. Метров 10 проехал. Я думаю, на этом закончим покатушки на данном автомобиле. Потому что, ребят, нервов у меня столько нет, чтобы на ней проездить. Так, надо Димона высвое Ну, Дим, научи-то, объясни, как ей пользоваться. и Тут скорость, а вот. Там вот, вот задняя, а можно вот это уже не задняя, это уже вылетело передачи. И на второй, если переключаться, то на второй будет вот так как-то. И то это не факт, что она сейчас воткнулась до конца. Сидушка как бы не дает ей воткнуться. Понятно. Ну поехали. Я вот не вижу в лобовое вообще ни хуйня. Мы едем хотя бы. <музык> ну, мы приехали. Последняя наша остановка. Это последняя остановка моей жизни на данном автомобиле. Ну, вот такой, ребят, автомобиль. Пушка, гонка, что тут сказать. За 5000 рублей, что вы хотели. Ну, а сейчас он будет наваливать. Дима, ну, я думаю, конец это уже нашим гонкам. Или что это? Фух, мне кажется, еще чуть-чуть он посильнее бы газовал, там бы еще что-то выпало. Вы видели, шланг отвалился. Так еще десятку метров проехать, там движок отвалится. То есть, в принципе, для АКИ нормально. Ну, а с вами был Стребух, расхититель помоечки. Если вы не видели обзор предыдущей машины, Opel Corsa, которая была, ну, тоже дерьмом. Ну, посмотрите его вот здесь. Также можете подписаться на мой канал. На второй тоже канал. Это подпишитесь. Если будут еще какие-то машины на металлоприемке купленные, то обязательно засниму обзор. Пока!